Когда речь идет о ресторанном бизнесе, о взаимодействии работников кафе или гостиниц, то целесообразнее будет использовать радиостанции. Рации для официантов и рации для работников отелей обеспечивают качественную беспроводную связь, облегчая тем самым коммуникацию между сотрудниками и на порядок ускоряя их действия. Рация – это практичное решение, которое позволяет быстро донести до официанта, администратора или уборщицы важную информацию. Рассмотрим критерии, по которым стоит выбирать рации для кафе, ресторана, гостиницы. Лучше, когда устройство компактное и легкое, им легко пользоваться и просто носить. Доступность в использовании и настройки. Устройство должно быть простым для каждого. Долговечность которая обеспечивает надежностью механизма и прочностью корпуса. Обеспечение высокой дальности связи. Длительная работа без подзарядки ценится, поскольку позволяет не тратить много времени на зарядку. Здесь нужно обращать внимание на емкость батареи, наличие возможности конфиденциальной связи, демократичная стоимость. Мы подобрали переносные радиостанции для использования на каждый день. Для обеспечения коммуникации работников кафе, ресторанов, гостиниц и клубов. Они содержат в себе все те функции, которые так необходимы вам для обеспечения жизнедеятельности и эффективной коммуникации. Вашим сотрудникам не придется долго разбираться в настройках. Рации отличаются простотой использования, надежностью, доступной ценой и емким аккумулятором. Mm-hmm.